Приветствую, я Игорь Черноусов, вы в одном шаге, чтобы стать моим подписчиком. Все, что вам нужно сделать, это пройти на почту, адрес который вы указывали на страничке подписки, и подтвердить подписку. От себя обещаю не спамить и выслать вам только полезную и нужную информацию. Еще раз вам спасибо, жду вас в своих подписчиков. Удачи, до свидания.